Всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы будем летать и узнаем, что такое параглайдинг и как Аланья выглядит с высоты птичьего полета. В общем, я не боюсь высоты, но сама никогда не рискну, поэтому я полечу с очень опытным инструктором. В Алане все параглайдеры приземляются на пляж Клеопатри. Вот видите, много разных станций. Мы сегодня летим с компании Улускай. Чуть позже я вас познакомлю с моим инструктором. Вот еще один приземляется. И вот здесь расположены все их парашюты, расположены здесь. Друзья, вот это мой инструктор, с которым я сегодня полечу. Он профессиональный парашютист. Ergun Ulu. Kampanya Uluskai. Uluskai. Soy ismimizden geliyor. Sörlerinden geliyor. E, yaklaşık 2008 yılından beri ticari olarak Alanya'da profesyonel ilk yamaç barışlı şirketiyiz. 2008 Fark 10 sene. 10 senelik. E, 11 sene hatta ama resmi olarak 10 yıllık bir şirketiz Alanya'da. E, 2010 yılından beri de e, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine Türk Hava Kurumu yamaç barışlı pilot öğretmeni Aynı zamanda e, International Air Federation'ın da üyesi olduğumuz için e, onların da öğretmemizi ayırıyoruz. E, yaklaşık her yıl 5.000 e, kişiyi uçuruyoruz. 5.000 kişi. kişiyi uçuruyoruz. E, i̇lk başladığımız senelerde 200-300 kişiyken şimdi 5.000 kişilere kadar çıktık. Genelde Ruslar talep ediyor sporu. Daha çok e, çılgınlar öyle diyelim. Genel misafirlerimiz hı hı. genelde Ruslar. Nasıl başladınız? Siz nasıl bu iş başladınız? Ne ben, de Yamaç e, paraşütü? Yamaç paraşütü çocukken hayalimle uçmak. Ha. Daha sonra Yamaç paraşütü ile tanıştık. Ve e, uçmaya başladık. Önce yolcu sizin gibi geldim, yolcu olarak uçtum. Sonra eğitim aldım. Eğitim aldıktan sonra... Eğitim nerede aldınız? Kilpava Siz e, nerelisiniz? İstanbul. İstanbulluyum. İstanbul e, ama uzun yıllardır, 30 yıldır, Almanya'da yaşıyorum. E, onun için... Eğitim aldıktan sonra sportif olarak devam ediyordum. Sonra dedim ki çok para kazanacağımı, az para kazanayım, yanında da uçayım. Uçarken para kazanayım dedim. Ve bu işi, hobimi spor, çevirdim, mesleğe çevirdim. On, on, on birinci yılın profesyonu olarak on bir yıldır 11 On bir yıldır üzerinde uçuşum var bu arada. Поэтому, друзья, сейчас мы поедем наверх в горы и покажем вам все, все, все, как происходит, сколько весит парашют. Вообще, я это делаю первый раз, и это будет супер интересно. Всю нашу большую команду, человек 15, загрузили вот в такой вот классный микроавтобус. Ребята привезли все парашюты. Вот так вот распаковывают и относят на площадку все наши пара. В общем, вот он. Вот он наш параплан. Какие килограммы? Чем параплан? 220 килограмм максимум. 100 Пассажир и пилот. Пассажир и пилот 200. Очень тоненькая такая прям прям тоненький такой материал и сейчас стартует первая команда вот так вот поднимается параплан и они полетели вот так вот происходит инструктор Абдамы, сакосы вар, лучьёр, я! Второй пошел. так вот расплазывают параплан. Третий. стою я смотрю на все это и мне как-то страшненько становится но в то же время интересно как это будет в общем на меня уже надели рюкзак сидушку вот такую вот мой Пилот готовит все. Кстати, вам не нужно с собой брать камеру, дает еще вот такую вот камеру. И мы готовимся к полету. Немного страшно. Чуть-чуть по-русски говорит. Страшно. Ой, мамочка. Боюсь. Тоже боюсь. Тоже боюсь. А -а -а -а. Понимаешь? понимаю. Learning here. Ой, мамочка, ой, мамочка. Ой, а -а -а. Люди, когда летают, кричат, ой, мамочка. Монодобурда тут? Или кида клика? Где жду? Или я говорю Юрий Насыл? Так, будет камера, брат, Оба рычака и Юрий Жезберабер. Или так тут? Она уже на этом? Я, наверное, закрою Yürü глаза şimdi, сейчас. Раз, два, три, пушка. Раз, два, три, Нет, вот турнок О май гад Ой, мамочка, будешь его данючер, Ой, мамочка. Реально страшно. О, май гад! Ой, бамочка! <соединяющий> <Ой, соединяющий> Нет, я не буду смотреть вниз! На мне, на мне солнечные очки поэтому вы не видите, как я закрываю глаза но это супер хорошо класс это что-то потрясающее но страшно пироскор -кунч очень классно, кстати пилот, с которым я лечу он профессионал мастер спорта по парашютному спорту, тренирует национальную сборную а -а -а -а, с меня сняли каску На каск. <говорит> <говорит> с меня сняли каску для более экстремальных ощущений супер классно вот оттуда мы стартовали. Свобода! Да, свобода. Как Он таки кассириори такая. Вниз мы будем спускаться примерно 15-25 минут. Очень страшно сначала стартовать, потому что ты уже летишь, но еще не сел на эту... Как она называется? На эту сидушку, а потом... Вот так вот ветром да, да, да. качает. Да. Сейчас, в общем, поворачиваю камеру и показываю все красоты. Вот такая вот красота. Чуть-чуть назад. А кто Мы летим на Долане над пляжем Клеопатры. Вот он наш парашют наверху. И, кстати, ветер вообще не сильный. Я не чувствую прям, чтобы нас сдувало отсюда. Очень здорово. И сегодня... Ой, заносит! Ой, мамочки! Вот летят все ребята, которые были вместе с нами в автобусе и стартовали. Сиди, гвинду, скачкиши, учёшься, нос? Еди, дэфа. Каждый... Каждый день он летает 5-7 раз. На максимум или еще что? топ -ам. О, внизу, внизу, смотрите. Безымол ты наберете его. Каждый день летает максимум 50 человек. И они вот так вот вас кружат, кружат вокруг. И постепенно, кружа, вот так вот мы спускаемся вниз на пляж Клеопатры. Вот это, вот, вот с той площадки мы стартовали. И вот это вот все, все наши ребята. Прошло, наверное, минут пять, И уже совсем не страшно сидеть. Самое страшное, наверное, это и бежать вниз. Да. Сейчас мы находимся на высоте чуть больше 700 метров. Внизу наша стартовая площадка. И мы вот так вот кружимся над горами и скоро уже будем спускаться Поганхаван насил гюзельмы? Ммм, мы, фаза Чтобы поворачивать параплан он он дергает вот за эти вот штучки. Пусть left, right, we turn the right. Push the left, turn the left. Uh -huh. Поворачивает вот, дергает вот за эти штучки. Ой. Постепенно снижаемся, ветер чуть-чуть усиливается, но постепенно-постепенно снижаемся на пляж Клеопатры. И я лечу супер-мега профессионалом, поэтому он тут выделывает всякие винты. Tolga. на карусели где я висела вверх ногами чек он, чек, что Я чек накляшь, солома okay. прям под нами мы к нему приближаемся о май гад солдан донелим солдан вот такие финты они выкидывают, ужас. Ну и все, и мы уже парим над морем. Смотрим. Все, мы уже парим над морем. Над пляжем Клеопатры. И вот туда будем приземляться. И там нас ждет Айхан. Ой. Экстрим надо. Да? Опять экстрим, опять. О, нет. О, май гад! Друзья, я закрыла глаза, это очень страшно! Нет. Это очень страшно! О, май гад! Мне заложило уши! черепака! паха. Мы, мы летим прямо над кораблем, над яхтой. На ага, над катамараном. Постепенно, постепенно снижаемся, больше экстрима не будет. Сейчас постепенно снижаемся Все, друзья, мы постепенно снижаемся Крутимся над пляжами И постепенно снижаемся Очень страшно уже почти близко чем не на яперс о май гад о май гад о май гад печком печком пишка куда идти и все наш вороплан упал теперь мы от него открепляемся Первый раз. Супер! Улускай параглайдинг! Пока-пока! О мой год! А? А, а, oh, супер, друзья! Это было супер! В описании в, к этому ва? видео я оставлю все контакты на полускай параглайдинг. Если вы хотите испытать такой кайф обязательно обязательно пишите звоните в общем все контакты будут в описании у меня немного трясутся ноги поэтому мне нужно отойти от этого и сейчас я с вами прощаюсь всем всего хорошего пока пока